Эх, были те золотые времена, когда я не выпускал из рук Арктику. Когда я всем сердцем и душой кайфовал от игры с ней. Вы представляете, что данная пушка шотит по пяткам с магазином на дамаг? Еще тогда я знал, что это самая мощнейшая снайперская винтовка, но сейчас ее урезали. И получается, она уже не может так раздавать, как когда-то. Давайте разбираться. Так что... Здарова, мужские мужчины! Сегодня будем раздавать... Подсрачники по пердолькам Пукачелов с помощью нашего сегодняшнего гостя. Вообще странно наблюдать, а точнее не наблюдать Арктику в рейтинге. Потому что с таким уроном и гарантированным ваншотом, казалось бы, все должны бегать с ней. Типа как с фениками в свое время. Кстати, ну что там, Макс Пэйны, как поживаете? Пофиксили вашу игрушечку? Бывает, грустно, конечно. Но и Арктику пофиксили. Причем неплохо так урезали. Что у нее урезали? я узнал вот в этой балдежной группе по колдушечке, которые новости релизятся с бешеной скоростью. Также эти работяги и конкурсы для своих братишек организовывают на боевые пропуска и сипишечки. Кстати, если надоело покупать сипишки по неадекватной цене, то черкани Никитичу он хелпанет со скидочкой. Останется только сделать go, по ссылочке в описании. Значит, мужик, что у нас произошло с Арктикой? Во-первых, ей сократили боезапас. На патрончиках с дамагах раньше было 7 патриков, а сейчас 5. И хочу сказать, что это вроде бы незначительный фикс, но чувствуется он прилично в бою. Порой эти два ластовых патрика могут засейвить нашу жизнь, но сейчас, увы, этого нет. Придется играть более-менее аккуратно. Еще нам урезали темп стрельбы дамажущего магазина, но намного конечно, Конечно, но вот в этих небольших минусах при их сложении получается просто громадный негатив. И мне после этих урезаний захотелось понять, сейчас Арктика может исполнять грязную грязь или же нет? Или, быть может, следует оставить ее пылиться в арсенале? Давайте глянем на небольшую подборочку. Стал играть немножко сложнее на Арктике из-за ее нервов, но она по-прежнему лупажит как в старые добрые. Единственное, что, наверное, ты успел заметить, отец, так это снаряженный тактический прицел вместо моего любимого четырехкратника. Давай я тебе попробую объяснить, почему именно он. Короче, смотри. Магазин на дамаг просто сжирает время прицеливания. Целых 12% негативного эффекта. Мы стараемся его заглушить рельефной обмоткой рукоятки минус 5%, прикладом скелет, у которого тоже минус 5% эффекта, коротким стволом убийца минус 7% и, мать его за ногу, тактическим прицелом. Потому что у него самый большой положительный эффект скорости прицеливания. Получается, уже какая-то наступательная пехотная винтовка, которая, между прочим, и на дальничок разрывает черепушки. И вот, собственно, full пресет модули. Вроде бы все стандартно. И я тут для себя вот какую штуку открыл. А В общем, когда я опечатал этот сценарий, решил, значит, отвлечься, естественно, залетел в рейтинг, но убрал патроны на дамаг, и вот что получилось. Мотиво почти то же самое, что и с дамагом, только АДС с подвижностью лучше. Я не стал останавливаться и начал дальше обкатывать такой сетап. И вот к какому уму заключению я пришел. Первая сборка будет полегче, и для начала самое то. А вот вторая хороша для людей, которые уже что-то знают в колдушке. Нужно доводиться в верхнюю часть модельки противника, чтобы гарантированно его забрать. В нижнюю часть обычные Патрики не ваншотят. Но думаю, это не проблема. Я вот, например, на Локусе как играл без патрона дамаг, так и играю и неплохо себя чувствую. Отличие от первого сетапа только лишь в перке полный боезапас. Я пробовал ставить ловкость рук, ЦМО, но это немного не то, лично для меня. С Арктикой без дамажущих патронов я предпочитаю играть более сдержанно, задерживаясь на определенной занятой позиции и максимально долго на ней оставаясь. У меня возник вопрос, брат брат Нужно ли брать дамажащие патрики или нет на Арктику? Как ты считаешь, лучше довериться себе, играть чуть осторожнее и доводиться для ваншота? Или, быть может, поставить урон и не париться? Давай общим голосованием в комментариях попробуем это узнать. Не стесняйся, напиши свое мнение, пока я ставлю рандомные комментарии. И топовые. Я надеюсь, ты уже посмотрел мои короткометражки в ТикТоке, ибо я каждый день что-то туда заливаю. Если еще не смотрел, то в описании чекай ссылки. А я, с вашего позволения, поставлю олдовый трекиш, который выбор брата, братья, отвечаю узнаете. На раз-два. Погнали, слушай.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 не скучали, сказаните, не печали. Много новых кинофильмов, залетай смотри до да титра. Брата, братья, не скучали, сказаните, не печали. Много новых кинофильмов, залетай смотри до да титра.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 Не скучали, сказани нет печали, много новых кинофильмов, Залетай, смотри до титра, брата, братья, не скучали, Сказанити нет печали, много новых кинофильмов, Залетай, смотри до титра.